Что-то клюнуло. Ничего себе. Ну конечно тут идти на негось, но что-то дергается тоже. Вот это зацеп, наверное, кормушка. На кормушку кидал. Тяжело тащится тином, что-то зацепилось. Наверное, крупное, что-то хорошо дергается. Помаленько, помаленьку все таки вываживается. Ну, вот что-то туго идет посмотрим что там такое тяжело тащит, не ослабеваю потому что расслабленно уйдет дергается что-то хорошее наверное так не хочет идти к лодке глубина здесь около 7-8 метров это речка совала. Что-то есть, хорошо бьется. Ох, и тяжело вываживается тоже. Вот сколько долго тяну ее. И никак не хочет первой. Что-то может быть здоровое. Что-то такое. Что-то может быть такое здоровое. Еще в дугу выгибается. Никак не хочет идти на поверхность. Помаленько, помаленько так поднимаю. Но медленно идет. Один метр где-то минуту. минуту. Пока отдых. Я уже устал. Оно не поддается. И выгибается в удилище. Так. Не знаю, как это достать. Никак не хочет идти. Ох. Удилище гнется и боится, чтобы не сломать. Помаленечко, помаленечко. Что-то может быть такое. Удилище другого гнется. Помаленько, подвожу к лодке, но не хочет идти, сопротивляется. Что это может быть такое? Не ослабеваю. Ну давай выходи, что же ты там? Ну тут глубина метров восемь, не меньше. Потому что я замерял было семь, а там-то еще на середке больше. Все, дальше не идет. Шея идет по помаленечку по не знаю что это может быть такое Помаленьку, так вверх поднимаю по чуть-чуть по чуть-чуть но не знаю что это кормушка показалась а? вот чего это шел я Конечно, за сеть это все зацепилось, а рыбка тут небольшая была. Вот какая рыбка. Все, нам все. Это рыба моя, а сеть это старая. Вот и все. А так тяжело торшилось. А рыбка небольшая.